Слушай, это охрененно! Пиши адрес, я еду! Одна струна на гитаре, одна струна! Где так научился? Гитара хуел звучит. Хочешь увидеть, как мы Ну что я описывалась, можно не говорить. Играйте что-нибудь. А, сейчас. Я пока обучаюсь играть, поэтому строго меня не судить. Хорошо. Это я сам сочинил. Круто. Для начинающего уровня это очень круто. Классно. Спасибо. Я с учителем занимаюсь. Он, он вообще крутой преподаватель. Классно играет. Он пока мне только эту песенку показал. Это на первом уроке было вот эту. Преподаватель сказал то, что к десятому уроку, по идее, должны как уже играть вот такие композиции. Ой, господи, это же не начинающий, вы что? Вы меня обманываете? Оо, как круто! О, какая красота! Вау! Wow. Wow. Wow. Wow. Как круто! Вы, вы врете просто, что только начинающий человек, наверное, сам преподаватель Всем привет, я подготовил для вас новое видео, которое обязательно вам понравится На канале совсем немного не хватает до 15 тысяч подписчиков Поддержите меня, давайте добьем до этой цифры Спасибо за донат от Назара Наквасова Систему и Down группу знаешь? Нет, честно, не знаю такой Че, серьезно ты это... красавчик ты вообще у меня на гитаре только четыре струны а, а порвалась штучка да? да она только что порвалась я поэтому играю на четырех струнах что могу понятно, чё сыграть я даже ну, не знаю закон. Это охрененно. Тун -тун -тун -тун -тун. Слышь, А на четырех трунах вообще охрененно, как будто. Я думаю, даже вот те дв две не нужны, нет? Да, в этой композиции по сути они не нужны. Ты, я сейчас в Ютубе, да? Ну будешь, будешь. Давай сейчас Медлячок сыграю нормально, аккорды. Давай, давай, Ладно, погнали. Медлечок, чтобы ты заплакала. звучат они все одинаково. Пусть банальный не талантливой, Ты как сумел на гитаре скрать петь В обычную декретивом платьице И тебе, вот, 18 лет Я хотел тебе просто понравиться и как сумел на гитаре сыграть И в такого, Блин, нормально, слушай, нормально ты жаришь Опа! Привет! Привет, а чё, чё это в этой вот штуке непонятной? Снимай давай. Зачем? Потому что я не заразный. <связывая> Блин, нифига ты, красавчик. Подожди секунду. Секунду, подожди. <связывая> <связывая> Круто, круто. Я, конечно, как ты не умею от слова совсем. Ну, я с удовольствием послушаю, давай. Ну, можно что-нибудь из этого. Пойдет еще. Все без тебя не так. Лечу к тебе, слова не так. Я даже поду пистолета, Я найду тебя, я найду тебя Ведь без тебя дико мне Ты просто подойди ко мне так будет нашим это лета, ведь ты моя, ты моя, да Как никогда я потерял тебя, Круто, круто, круто. Слушай, я добавлю тебя к себе в YouTube в ролик. Зачем? Не знаю, понравилось, как ты поешь. О, сыграй нам, пожалуйста, что-нибудь. Что, а, пожалуйста. что 3... на свой выбор? Хорошо, у меня только три струны на гитаре. Серьезно? <свят> да, осталось. А, как да, так? Да, да блин, кошка своровала. Да ладно, а, что сейчас попробую <свят> что-нибудь сыграть. А ты можешь на трех струнах сыграть? <свят> ну, сейчас что-нибудь попробуем. А -а. Давай. Блин, а -а -а. это круто. <свят> Угу. Слушай, ты крутой, ты прям крутой. Ты хочешь себе сыграла? Зачем? Посоревнуй. Нет, я с ним явно не посоревнуюсь. Он офигенно играет. Я нет. Ну, что-нибудь сыграй. Что умеешь? Ну, не при нем. просто... человек... Человеку уговаривать, чтобы она тоже сыграла не хочет. Ну не при себе. Сыграй, сыграй, сыграй, сыграй давай, ну, что? Нет, нет, нет, нет, нет. Боится? Блин, у меня только две струны на гитаре. А, да, я не заметила. Вот это круто сейчас было. Ты слышал про такую штуку, называется анкер? Слышал, может быть, нет? Анкер? Угу. А, да, Но вот тебя не смущает, что у тебя три струны из шести цепляют за лады? Нет, тебя вообще это не смущает? С чего ты взял, что у меня три струны из шести цепляют за лады? Ну, потому что я слышу, как гитара хуёв звучит. Потому что она не настроена, ни хера. Кстати, гитара настроена очень хорошо, между прочим. Ну, видимо, то ли у меня со слухом что-то не так, то ли гитара не настроена, то ли у тебя руки из жопы. как бы Один из вариантов. Mm, скорее всего у тебя со слухом проблемы, да, потому класс. что гитара настроена, это во-первых, во-вторых, у меня руки не из жопы, и в-третьих, mm -hmm. на гитаре две струны, а не три. Mm, прикольно. У тебя всего две струны на гитаре, да? Mm. Да, у меня две струны, я играю на двух струнах. <звы> ну ты че, одна струна, мужик? У меня, да. Повыпадали, старенькая, да, стала? Да, да, посидели струны, выпали. А что можешь на одной струне? Ты же не просто так ее готовишь. Нет почему? Вообще просто так. Неплохо Слушай, ну блин, нормально, вообще на одной струне, ну, вытащил Мощно Ты с одной струной, ты прикинь, что делаешь, блин, это шикарно Представляю, представляю что сделаю шести. шестью О, гитарист, давай Ебаш что-нибудь прикольное, романтическое такое. Рви, Баян! Рви душу! <свистит> Давай! Что? <свистит> Пиши адрес, я еду. Спасибо за просмотр. Понравилось видео? Поставь лайк, подпишись в комментариях, напиши, кто из собеседников тебе больше всего запомнился. Еще раз спасибо за просмотр. Пока.